Если при оплате платежной картой с банковской карты были списаны денежные средства, но чек не был пробит и появляется сообщение из стороны произведенных операций», необходимо закрыть окно сообщения, нажав кнопку «Закрыть», а затем нажимаем кнопку «Сторны» и закрываем форму оплаты чека. В форме продажи необходимо отложить текущий чек, нажав кнопку «Отложить текущий чек». В конце смены отложенный чек нужно будет пробить с отключенным терминалом, позвонив в отдел специальных проектов по номеру двенадцать шестьсот шестьдесят